Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске ЕНП 2023. Так близок и так далек. КБК в пути. За нового работника деньги. Иностранный труд с послаблениями. Налоговый прогноз. ЕНП-2023. Так близок и так далек пока механизм расчетов с бюджетом в следующем году не очень понятен. С одной стороны, обязательной становится уплата большинства налогов сборов, взносов на ЕНС, единый налоговый счет в составе ЕНП, единого налогового платежа. С другой стороны, ходят слухи о возможности использования в 2023 году и старого, ныне действующего механизма расчетов, то есть через отдельные платежные поручения, с указанием конкретных КБК налогов, сборов и взносов. Повод – проект изменений в приказе Минфина России номер 107 на 12 ноября 2013 года, который регулирует порядок заполнения платежек. КБК в пути. По сообщению Минфина регистрацию в Минюсте проходит приказ, вносящий изменения в КБК, в том числе на 2023 год, то есть проект, о котором мы сообщали вам ранее, принят. Однако напомним, что на момент утверждения в нем так и не содержалось КБК для оплаты страховых взносов по единому тарифу и ЕНП. Хотя, исходя из событий, которые развиваются вокруг ЕНС, такие коды могут понадобиться как для расчетов с бюджетом, так и для оформления уведомления о рассчитанной сумме. Поэтому не исключено, что все еще может измениться. За нового работника деньги. Программа стимулирования найма в рамках поддержки рынка труда продлена. Работодатели смогут получать субсидии за трудоустройство безработных до конца 2023 года. Например, из числа молодежи уточнено, что к этой категории относятся лица до 30 лет включительно правила предоставления субсидий внесены ряд корректировок с учетом изменения МРОД и объединения фондов с 2023 года, однако в целом порядок расчета и выплаты остался без изменений. Иностранный труд с послаблениями. С 1 января следующего года работодатели, привлекающих к труду иностранных работников, ждут изменения законодательства, которые нужно учесть в работе. Многим иностранным работникам Временно пребывающим в России с нового года больше не понадобится полис ДМС – договор о платных медицинских услугах. Иностранным гражданам, получающим в России высшее образование, будет выдаваться отдельное разрешение на временное проживание, которое потребуется указывать в трудовом договоре. Налоговый прогноз. С 1 января следующего года снизится размер госпошлины за регистрацию в ЕГРН в об изменении и расторжении договоров аренды. Для граждан госпошлина составит 350 рублей, для организации – 1000 рублей. С 1 марта следующего года вводится обязательная маркировка пива и пивных напитков, сидра и прочих напитков с фактической концентрацией спирта не более 7%. Утверждены также правила маркировки таких напитков. С 1 марта следующего года вступят в силу новые правила оформления путевых листов. Они учитывают возможность формирования путевых листов в электронной форме при перевозке пассажиров и грузов автотранспортом. Скорректирован состав сведений путевого листа. В том числе указано, какую именно информацию о перевозках нужно включать в документ. Открыта горячая линия по проблемам качества и безопасности детских товаров и выбора новогодних подарков.